Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет классичный креатив по Майнкрафту. Я, в принципе, за этот видеоролик хочу научиться делать дропперс. Давайте попробуем. Ну не, ну дропперс у меня выходит. Тогда давайте сегодня поищем деревню номер 13. Это, что происходит? Что, что, что простите это, это, это что такое это что вот это что это такое объясните мне, вот, ребята что это такое что это что вот это вот сзади меня стоит вот вот вот готовы это увидеть это реально деревня житель номер 13. я себе поверить не могу Кстати, кому нравится мой новенький скин мне он нравится Лава в принципе, как у Ромы Компота. Я уверен, что каждый зритель, который меня смотрит, он хоть раз в жизни смотрел Рому. Так что будем медлить кроваточка красненькая, да. Я играю без модов, потому тут его ноутбук не заспавнился. Ну что само собой логично. Если сейчас будут в сундуке лежать те же самые предметы, то простите меня, я буду в шоке. Что? Да, железный меч у него есть, мотыга у него железная, меч у него железный, вот эти вот ботинки, шапки, яблоки, золото, хлеб у него есть. Вот эти вот все предметы, это все его предметы, они тоже в этом мире И, и также сам печки расставлены, даже вот на, на улице также сам печки расставлены, лава есть. Точно такой же блок, они камни лес на новых версиях. Еще играю на очень старой версии. 1.8 почему-то не захотел сегодня сегодня на старой версии даже такие же жители посмотрите вот инструмент какой-то Смит инструмент Смит ладно странно они сейчас тут подписываются житель не мешай пожалуй ладно, а вы знаете кто такой компот да конечно Понял. А, он в этой деревне когда-то жил. Нет, не жил, но он живет на другом сервере. А, понятно. Я, я тебя, я, тебе, я тебе не мешала, но я, я погнал дальше. Так, так не, ну, а, так было стремно у этих жителей что-то спрашивать. Я, ну... Блин, кто знает эту легендарную церковь, с которой один раз Рома сделал? Ай, больно в ноги! Э! Ну это все по-любому помнят. И как в клипе вот такой вот житель спрыгнул с вершинки, вот так вот и помните его, в клипе его трека вот это вот, стал такой и на огород вот так вот шлеп и все. Ладно, не буду шутать жителя, это а еще на меня обидят и, и выгонят меня из этой деревни. Мне не надо отсюда уходить. Продолжим, в принципе, долго не будем медлить. Оп. Запрыгиваем. Кто в этом доме живет, объясните мне, здесь не печки, версака, дом из земли, только пол из земли, в жесть. Хотя бы траву ему сломаю, может быть ему так будет лучше, а вот, священник, серьезно? Ладно, не улыбай, он что-то там, И еще золото продает, понял, понял тебя, понял. А в этом домике что у нас может быть? Сундук, печечка, верса, кроватка. В принципе, реально, как все у него в деревне. Сказать, конечно, может быть, чуть все по-другому сгенерировалось, но а это уже такое дело. Ну, давайте прочекаем вот эти вот два домика. Ч только что-то -то они на железных дверях. Давайте. А, это склад, понял. Сейчас зайдем, пожалуйста. Я бы хотел бы зайти. Давайте тут в спешке прочекаем все сундуки. Так, хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Коп, все, все сундуки прочекал, тут в этом складе ничего не оказалось, но я понял, это два дома, вот эти вот склады. Давайте зайдем сюда. Тут как, как я ожидал, пусто, они загородили выход на второй этаж, значит, не нужен, забьем. Ого, сколько ресурсов тут, поршни, мечи, броня, стрелы, луки. Макел, железные блоки, эндерперлы даже тут есть. Всё. Здесь, короче говоря, в принципе, тут даже один сундук заполнен, но уже хорошо, знаете. Я бы не, не отказался бы в таком доме жить. Стоп, я это дом уже чекал. Давайте продолжим делать обзорчик. Вот у него тут колодец. Ой, вот этот. Глубокий, кстати, что весьма скажу вам. Опа. Ладно, значит зайдем в дом мэра. Да, все как в доме мэра у него вот вот вот эти вот ступенек штуки, большие сундуки. Ладно, поскольку эти жители, я так думаю, расстроены, что с ними живет Компот, что с вами я тоже, я блогер, и я у вас буду вместо Компота, хорошо? Ой, хорошо, договорились. Ладно, меня зовут. Как бы ему представиться? Ну, мое настоящее имя Доминик. Ладно, меня зовут Доминик. Давай. Пока. Хорошего дня. Тебя тоже, давай. Только здоровяка у него в деревне нету. Ты меня слышишь? Ты меня понимаешь. Как тебя понимать? А. Так, а ты? А ты хочешь а ты хочешь сниматься на YouTube канале? Да я хочу. О, ну, тогда я тебя поздравляю, ты будешь у меня сниматься на канале. Какое залипание клавиш, ладно, вот все. Жители удачи, будем сниматься в наших будущих видеороликах. Вот он. Вот эти вот домики, это не против, если я к тебе в дом зайду, или это не твое, ладно. Такое уже дело. Вот тут вот, вот, ну, такой солидненький второй этажик, знаете, ничего не скажу что неплохо, неплохо, я сам бы не отказался в этом домике жить, печки в все, все, все что надо есть, в этих маленьких домиках уютненьких, кастуншо в них может быть ничего, но нет, вот, тут тоже сундук, этот домик более компактный, наверное для тех кто победнее подбит, у них нету места особо, но я в таком домике в принципе тоже был бы согласен жить. Ну, а я, поскольку блогер, хочу что-то самое. Это самое, что-то лучше было у меня связано с компотом, потому что ну я все-таки нашел. Эту деревню, наконец-то, я вам безумный рад, тоже буду фермером в ней. Так. Так, ладно, давайте ему заплатим. В принципе, я так думаю, давайте себе быстренько чекаем чуть-чуть изумрудиков думаю за 38 изумрудов можно будет купить все это что ты на меня смотришь вот на держи изумруд давайте пойдем мэру положим изумрудики потому что шо... тут никого нету э. мэр мэр мэр мэр да что такое я тебе хочу вот, заплатить вот за дом вот, надержи, ну, я поселюсь в кузне. Да, хорошо, она да, как раз свободна. Вот, держи, держи, изумрудик. Боже мой, ну, ты почему их не берешь? Вот возьми, возьми, возьми, возьми, возьми. Бери, бери, бери, все, все, все. Они мне не нужны. Я в принципе тут живой, я здесь буду жить, так что мне. Я здесь собираюсь жить. Ты зачем мне эти изумруды? Вернула, я тебе говорю, забери. Вот, вот, вот, туда. Вот, Давай, хорошего тебя дня, мы Бался там со своими изумрудами. Заровяк, дай, дай, дай, дай противо. Молодец, хоть фонари тоже такие же. Фух, грядочки реально такие же. Я тоже тогда буду фермером. Буду менять логотип, название у канала. Давайте вот так вот сейчас зайдем. Вот тут, вот тут, вот в этот домик. Я, пожалуй, в нем и поселюсь. Вот тут вот у меня, в принципе, уже есть предметики. Я так думаю, Рома не обидится, если я им буду пользоваться. М -м -м да. Выкинула. Ну ладно, уже такое. А так всем спасибо большое за внимание. Сегодня я нашел легендарную деревню жителей номер 13. Для шоу можете скачать так же само, как и постройку, либо же найти, зайти с нужной версии и ввести верный ключ регенерации, либо же вручную это все построить. А так, всем пока, ребята, с вами был неизвестно какой канал, потому что я не знаю, как я его переименую. Всем пока, ребята.